Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Эдуард Бергов и время интервью. Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить очень трудно. Вот и героиня нашего эфира хоть и поменяла страну проживания, но любимое дело все-таки продолжила и добилась в нем высоких результатов. Друзья, сегодня мы будем общаться с мастером дыхательных практик, арт-терапевтом, создателем авторских методик курсов, мастер-классов и тренингов по чтению женских энергий Элиф Баримской. Элиф, здравствуйте! Здравствуйте, Эдуард! Здравствуйте, дорогие слушатели и участники бизнес-комьюнити и просто участники. Очень рада быть сегодня с вами. <связи> Такое редкое, красивое уникальное имя – Элиф. Откуда вы? Благодарю, Эдуард. Я сама родом из Украины, из маленького города, Житомир очень древнего города. И два года назад я переехала в страну теплую, восточную, в Турцию. И уже мое имя, Элив, оно носит мусульманские корни. Угу. А как так получилось, что из Украины сразу туда, то есть как, как судьба занесла вас? Благодарю еще раз за вопрос. Я сама по образованию экономист и 10 лет преподавала в техническом вузе Житомира. Затем я в 28 лет осознала, что на самом деле я занимаюсь тем, кем хотели меня видеть родители, мое окружение. А на самом деле, чего я хочу, в чем мое предназначение, у меня не клеились отношения с мужчинами, не получалось уважать до конца родителей, и этот личный опыт я начала разбирать на своих болевых точках, пришла к психологии. И с 28 лет, вот уже. Шестой год я в психологии, в арт в духовных практиках. И, соответственно, этот путь, который мой личный, и его можно начать с нуля, его можно начать с чистого листа. И тем, чем наполнено, я решила делиться с женщинами по всему миру. А все таки если говорить о вашем образовании, по первому образованию вы? Экономист, бухгалтер. 10 лет я работала со студентами, была замдекана учетно-финансового факультета. Всем моим студентам бывший огромный привет. Я очень любила всегда общение с молодежью, организовывать разные мероприятия и увлекалась психологией всю свою жизнь. Экономическое образование мне позволило защитить диссертацию экономичес, кандидата экономических наук, поэтому у меня еще есть научная степень доктора философии. И она тоже мне помогает в работе, я могу системно смотреть на проблемы, искать причинно-следственные связи и таким образом помогать женщинам, семьям и детям. Тут тоже маленький вопрос. Вы сказали, что вы доктор философии, а как доктор философии имеет отношение к экономике? Ведь в стандартном да, понимании, то есть, но ну, должен быть доктор экономики, то есть или. Очень часто задают этот вопрос, потому что философия очень широкая наука. Я помню профессора с университета, есть такой профессор Муллер, он всегда говорил на наших лекциях, философия — это наука о любви к мудрости. И мне так эта фраза очень понравилась. Почему доктор философии это степень кандидата экономических наук, которая популярна в Европе? Вот кандидата в наук в Европе называют PhD то бишь доктором философии. И таким образом экономическая наука является одной из ветвей философии, да, такой любви к мудрости. Наверное, просто через цифры, это уже мои домыслы, да. но я убеждена в том, что любое дело, которое мы любим, вот любовь к мудрости, да, то, к которому наше сердце открыто, оно позволяет нам идти дальше, и эту любовь нести каждому там, бухгалтеру, экономисту, обычному человеку. неважно уже профессиональная реализация, а важна вот эта вот любовь к мудрости. Что касается экономики, вы автор 150 научных трудов. Это Что за войну и мир вы целую написали? Да, это точно. Если вспоминать прошлое, это было в моей жизни. И я очень любила писать научные публикации. Я благодарна своим учителям, которые мне помогли в этом обучиться, научиться. Это профессор Бутынец и его команда, которая сейчас есть в университете. И знаете, будучи молодой студенткой, которая имела возможность писать, это для меня было огромной огромным таким вызовом, боже, я молодая, я могу писать, я могу писать о том, что мне нравится. На то время это была бухгалтерия, экономика, польский язык. И огромная благодарность этим мазам, которые меня научили писать. И мне кажется, любые таланты, какие у нас есть, они не тяжелые, их всю жизнь можно носить с собой, и они не мешки, они только то, что помогает, как кирпичики, выстраивать наш диамант. И в любой женщине я м, чувствую этот диамант как камушек, да, который вот сейчас есть у меня на шее, я не зря его одела, каждая женщина как драгоценность. И у каждой есть в прошлом то, что она несет с собой. Важно увидеть это, почувствовать и понять, что это мой талант. И я могу быть храброй в этом. Просто посмотреть на это с другой стороны. Как знаете, солнышко падает на камень, оно освещает какой то грань этого камня. И я помогаю найти вот этот вектор, понять, что в прошлое это прекрасное, оно невероятное. Ценить его нужно. И это мой опыт которые я тоже сейчас ценю и благодарю экономическое свое прошлое в том, что я есть такая, как я есть сейчас. А в какой момент, вот Элиф, вы понимаете, что, может быть, то, чем вы занимаетесь, но оно, скажем, не совсем доставляет, может быть, вам удовольствие или, наоборот, вы уже достигли какого-то определенного потолка для того, чтобы работать на кого-то, mm -hmm. произошло? Это произошло не просто, это было сложно, потому что 10 лет преподавания в университете и был очень сложный момент в университете, мало студентов и, соответственно, немного часов работы нам преподавателям давали. Я поняла, что нужно искать новый вызов для себя и идти на практику, идти в бизнес и смотреть, как работают предприятия. И благо было окружение, которое со мной вместе думало об этом, и мы вместе создали компанию. И я три года была учредителем этой компании, руководителем, главным бухгалтером, консалтинговая компания в сфере бухгалтерского учета и аудита. Мой бизнес-партнер, э, моя коллега со мной была в партнерстве. И э, слава богу, есть такие толчки, которые кажется, что это ты упал очень низко, нужно начинать чего-то, да, нового, бизнеса. Ой, а как это страшно, да, новый вызов. Но я люблю говорить многим, что пол – это может быть твой следующий потолок, что вот ты просто не знаешь, что в этом полу, в этом низ, низу есть очень много для тебя нового. И mm -hmm. идти в этот страх, и идти три года вызовов было очень много, потому что бизнес в Украине – очень сложно строить и поднимать, развивать, но нам это удалось. И наша компания, с которой я уже вышла как учредитель и руководитель, продолжает моя глубоко уважаемая партнер Инна. Я передаю привет, верю, что она смотрит этот эфир. И компания сейчас успешная на рынке Житомира Киева. И а, это... а какой опыт первый в плане тренингов или практик вы проводили для себя, помните, сейчас? Для себя? <смех> да, это было, наверное, 4 года назад, и это было в, этом, в этой же комнате, где я сейчас нахожусь, я пригласила подруг своих и подругу из Киева, она была женским мастером. И впервые в жизни, четыре года назад, я попробовала, что такое медитация. До этого я всегда была напряжена, всегда в своих задачах, целях, планировании. То есть все работало на ум. Когда отдыхала, отдыхала там на спорте, либо где-то в кругу друзей. А медитация, вот первый человек, который меня привел к понятию, что такое медитация, это была Юлия Картышева. Это же огромным благодарность мы в этой комнате с ней медитировали это было прекрасно и с того момента я поняла что мне это очень нравится что я могу получать от этого огромный ресурс ну давайте перейдем непосредственно к вашей специальности, у меня там тоже целая тонна вопросов. Первое, хочется просто не то что узнать, а хочется понять, что такое арт-терапия. Потому что ну, ароматерапия, тут все понятно, а вот что такое арт-терапия? Арт-терапия – это прекрасное направление психологии, с которым я познакомилась три года назад. Елена Тарарина – это мой учитель арт-терапии. И в Киеве был фестиваль прекрасный, где я увидела, что психологи могут работать с людьми по-разному. Арт-терапия – это работа психологов с помощью инструментов искусства. То есть ты работаешь с проблемами, очень сложными на первый взгляд, например, развод, либо зависимость от гаджета у ребенка. Но ты работаешь это не с позиции… Просто общение, тестирование, а с помощью рисования лепки, песка, с помощью танцев, с помощью медитации, с помощью движения тела. И это прекрасно, потому что в тот момент ты не задумываешься о том, какая есть у меня проблема, ты позволяешь арт-терапевту с тобой, играясь, идти в эту проблему и решать ее. <реку> Вы, показывая у себя на груди вот этот вот маленький диамант, да, стали говорить о женской энергии. С ней тоже можно работать, ее можно как-то вычислять, выяснять, как это происходит. Очень приятный этот вопрос, особенно от мужчины, потому как он задается очень часто. согласятся что когда вы смотрите на женщину вы видите в ней не просто внешнюю красоту но вы чувствуете что-то да? чувствуете некоторые говорят что чувствуется харизма женщины некоторые говорят что энергия да вот некоторые просто ощущения такие вот ну это все энергия и женщина может работать со своей энергией она должна это делать потому что чувственные. Мы источники этой энергии. Мужчина – это тот человек, который пьет из нашего источника, принимает эту энергию. И наполнен этой энергией может вершить огромные дела, зарабатывать деньги, строить успешный бизнес. И, возвращаясь домой, опять же таки, чувствовать, что его жена любит, делает его королем. И это не просто игра, а это настоящее. И я помогаю женщинам пойти в эту настоящую себя, обрести контакт с собой и понимать, где я могу обретать, где я могу наполняться, как я ищу это наполнение. И этих направлений очень много. Основа — это контакт с собой. Угу. А что благодаря опять-таки этим тренингам, да, то есть если брать в совокупности, сколько направлений вот вы сейчас может быть, развиваете в себе, да, или уже знаете? Uh -huh. Направлений э, очень много, сразу скажу. В нашем Изи-Бизи-Комьюнити easy, easy я буду представлять шесть направлений. И начнем мы из сердцевинки, самого главного, это раскрытие своей сексуальности. И я немножко подготовилась, uh -huh. подготовила такой цветок красивый, да, роза. И хочу сказать о том, что каждая женщина хочет, чтобы у нее был дом, семья, реализации, деньги, дети, все-все-все было, это как лепестки. Мы хотим это все и сразу. Но часто забываем, что все начинается из вот основы, да, из зеленого пространства, где мы берем соки, где мы напитываемся, подпитываемся, это наша энергия. И если нету здесь ничего... Ничего у нас и лепесточки никакие не произрастут. Кроме того, что нам нужен стоп, нам нужно основание, нам нужна эта энергия, вера в себя, храбрость быть собой. Нам еще важно заглянуть в глубину себя, вот это основание, да, с чего начинается цветочек. И понять, о а чем я наполнена, как я... Каждый день веду себя с мужем, с ребенком, с родителями. А как я могу это поменять? Хочется ли мне это менять? Да? И вот именно об этом будет курс о раскрытии своей сексуальности. Потому что сексуальная энергия, вот она, это жизненная энергия, из которой пьет каждая женщина, набирается, наполняется и, соответственно, расцветает благодаря правильному использованию своей сексуальной энергии. И эта энергия не просто о сексе как физическом акте, а это о сексе как о духовной практике, которую мы несем каждый день в свою семью, в свой бизнес, своим детям. Это будет шикарные мастер-классы, целый курс, 12 занятий именно для женщин. Угу. Но а что касается, вот смотрите, практика, о которых вы говорили, отдыхательные практики, это что такое? Угу. Именно э, в моих курсах вы будете видеть, что это будет микс. Это будет соединение арт-терапии, там, где мы рисуем, лепим, танцуем, медитируем. И это будет соединение с духовными практиками. Я очень счастливая женщина, потому что на моем пути я встретила таких учителей, которые помогли мне понять, что такое тантра настоящая и как читать энергии в своих чакрах. Мои учителя, они из Бразилии и из Голландии, международного уровня, прекрасные люди, я о них буду говорить обязательно, чтобы вы тоже имели возможность к ним попасть, если будете в Бразилии. Либо в Голландии, либо в России, потому что у них часто они там. И соединив практики дыхательные, связанные с тантрой и связанные с даоскими техниками и чтением, нанизав эти практики на арт-терапевтические инструменты, я разработала свои авторские курсы. И начиная из сексуальности мы дальше идем с вами в выстраивание отношений с партнером и там уже будет курс для семейных пар, где будет мужчина и женщина и будет интересно мужчины поверьте будет очень интересно узнать о том чем наполнен каждый из вас и что вы несете к своей жене, как у вас работает. Можно сразу сказать что видите что перебиваю, да, что этот курс подойдет не только для женщин да, то есть но и для сильной половины человечества тоже. Обязательно. Знаете, когда я в Киеве приезжала на фестиваль в ноябре, у меня был э, тренинг только для женщин под названием «Служение мужчине. Э, выбор или долг». Э, я выступала, презентовала этот курс, и пришло, пришел, пришли на мой класс мужчины. Я, конечно, очень извинялась, говорила, что извините, у нас только женское пространство, но мужчинам очень было интересно услышать, а как это служить им, да? А как эта женщина должна это делать или вообще она это должна? И на самом деле у нас будет курс «Тантры», где будет муж и жена, где вы будете слышать друг друга, доверять, чувствовать, да, и углублять свои отношения. Элиф, угу. а хочется поговорить еще о результатах, да? То есть вот какие результаты люди получают после прохождения этих курсов? Результаты, знаете, очень часто шокируют и меня лично, потому что нет гарантий ни в каких работах, нет гарантий в любви. И когда я выкладываюсь на 100%, я понимаю, что Вселенная дает 200% человеку. Многие девушки беременеют, многие выходят замуж, многие чувствуют, что они хотят и открывают свои э, дела, да? то есть бизнесы, выстраивают э, линии своего поведения с партнером так, чтобы он увидел, что она хочет что-то э, в саморазвитии, да? где-то э, открыть флористический магазинчик по флористике, где-то там заниматься своими любимыми делами. Э, по опыту расскажу, что максимальное... Возраст моих клиенток, моих участниц – это 59 лет, 63 года. То есть это женщины, которые, приходя ко мне, да, видя молодую женщину, у них первый вопрос э, вот такой вот недоверительный – «А что ты мне можешь рассказать? Ты же такая молодая, неопытная». Э, но когда я делюсь своим опытом, они начинают понимать, что я прошла очень много, и своей, разобравшись в своих психологических проблемах, я понимаю их. И самая младшая моя э, женщина, которая пришла ко мне э, на группу, это ей было 16 лет. Это молодые девушки, которые вот-вот только становятся прекрасными цветками и рожают деток в 17 лет. Есть такие прекрасные молодые мамы. Я еще забыла сказать, Эдуард, о детской э, части моих курсов. Будет арт-терапия для детей. Мне уже писали в Телеграм мамы, э, интересовались, когда будет старт. Я хочу сказать, что старт будет э, во втором заходе. Вначале мы начнем из э, раскрытия сексуальности для женщин, потому что наполненная мама – счастливый ребенок. А потом mm -hmm. мы с вами пойдем в мае на арт-терапию для детей. Я с радостью буду делиться познаниями, умениями. Хотя я сама еще не мама, у меня еще нету детей. Я счастливая женщина, у меня есть любимый мужчина, но нету деток у нас пока. Но у меня есть много крестников, племянников, и я очень люблю детей. Пров... Пров... Провела уже много мастер-классов для деток, и вы можете тоже мне доверять. Элип, а вот вы сейчас тоже затронули очень важную тему, да, потому что а, чаще всего а, зрителей, да, и в последствии слушателей, да, наших а, курсов на площадке интересует вопрос, ну вот да, то есть вы вы нас обучаете, вы столько знаете, а как вы свое личное счастье построили? Очень интересный вопрос. И я всегда говорю женщинам по своему личному опыту, когда ты не ожидаешь, когда ты полностью расслаблена, когда ты наполнена и используешь эти духовные знания каждый день, твое счастье приходит очень легко. И так же произошло у меня. Три с половиной года назад, когда я приехала отдыхать впервые в Турцию. Я до этого вообще не ездила в Турцию, не знала, не чувствовала. Но приехала с подругами отдыхать под конец сезона, был уже бархатный сезон, октябрь месяц. Думали, прохладное море будет, отдых вообще не удастся. Вот такими вот намерениями мы ехали. Но решили расслабиться. Вот расслабиться и довериться – это очень важный принцип для женщин. И на ужине, одном из вечеров, мы познакомились с, с компанией бизнес-представителей, среди которых был и мой мужчина любимый, который я не ожидала, что у нас что-то получится. И вот это неожидание, особенно много стереотипов, что турецкие мужчины, они вот такие вот, вот такие вот. И у них тоже работают много стереотипов по поводу славянских женщин. И... Э, все произошло очень легко, когда твой человек приходит в твою жизнь, женщина еще больше расцветает, и ломаются все стереотипы. А как относится к вашему занятию? То есть Он же по идее, как опять-таки по стереотипам, он должен был посадить дома, надеть на голову платок, все и сказать «чти мужа». Как он относится к вашему занятию? Знаете, у многих моих девочек, стамбульчанок особенно, так и вели себя мужья до тех пор, пока они не познали, кто я, да, чем я наполнена, и, и что я имею тоже свое мнение, свои чувства, свое сердце. И я проявляю любовь к нему, когда я люблю себя. Да, это очень важно. Мой любимый, да, мой муж, он, мне с ним повезло, потому что он... Сказал, ну, тебе это нравится? Вначале он очень скептически относился к арт-терапии, вот не понимал, как это работает, но когда пошли первые клиенты, и он увидел позитивные отклики, и увидел, что многие эстамбулчанки приходят ко мне на группу, а я начала именно с Турции. Да? Даже приехав, приезжая в Украину, я могу делиться с женщинами, но э, э, старт у меня был именно там. Русскоязычные и англоязычные. Аудитория, он сейчас очень сильно меня поддерживает и говорит, что верит в меня, верит в то, что я нужна многим. И его вот такой начальный скептицизм привел к тому, что он поддерживал всегда на каждом этапе, но сейчас поддерживает максимально, как может. Угу. Очень интересно на самом деле. Э, Элиф, э, спасибо вам большое, потому что вы, наверное, раскрыли э, не просто полноценно опять-таки свою личную жизнь, да, то есть и это видно с какой отдачей, как вы занимаетесь этим. У меня остался, ну, по сути, только крайний вопрос: когда начинается ваш курс? То есть уже дата определена? Да, вот буквально на сегодня утречком я общалась с Людмилой и определили, что это будет понедельник, среда и пятница, и если мы все технически успеем, то старт будет в эту пятницу. Стартуем уже буквально через два дня. Буду очень рада видеть каждую из вас. Это будет курс для женщин. Но если кому-то из мужчин будет интересно послушать, э, увидеть, поисследовать женское существо наше внутреннее, наши энергии, я буду давать очень много практик физического уровня. Да? Каждый из вас будет прорабатывать э, Физическое тело, душу и духовное тело в каждом эфире будут задавать домашние задания. И вы через 12 занятий почувствуете эффект от них. Я скромна в этом, но я уверена, что эти эффекты будут очень глобальными. Вы сказали, что какие-то домашние задания, да, то есть... Это Как вот в таких практиках это возможно? Нужно будет что-то на песке нарисовать, какую-то картину вам сдать, какой-то экзамен? Будет по-разному. Большинство домашних заданий будет связано с физическим нашим телом и с дыханием. Это первооснова, потому что наше тело помнит все в нем. Больше всего блоков мы будем дышать, высвобождать тело. А уже результатом этого всего будут мандалы. Я еще подготовила еще некоторые моменты. Мы будем плести вот такие вот штучки, наполнять каждыми нитками да, определенные сферы жизни. Мы будем с вами делать из плоскости. Это интересно. Как Будет фото... Эдуард? А, Чуть-чуть, почему-то затормозила связь, не знаю, почему последняя... Я увидел а, мандалу, которую вы показали. Это еще или у вас там что-то спрятано? Потому что вы, когда говорите, подготовились, я думаю, может быть, вы еще какой-то а, нам интересный... Предмет, есть мандала. Маленькая мандала. Еще есть куколки, которые мы тоже будем делать. Куколки, они будут больше в арт-терапии с детками, но мы их с женщинами сможем успеть тоже сделать. Mm -hmm. вот. Всё, больше ничего не покажу. Потрясающе. Спасибо вам не просто за такой, знаете, удивительный мастер-класс, но еще и наглядный, да, то есть где можно показать, где, опять-таки, после вашего курса останутся не только знания, но и какие-то физические предметы, которые будут напоминать о том, что вот именно с вами а, наши гости, да, наши слушатели, зрители пройдут а, и, этот а, курс и получат, наверное, не только максимум знаний, потому что еще раз я напомню, что ваши тренинги — это авторская методика, да, то есть это собрание из тех практик, которые вы сами изучали а, у уникальных людей, у учителей. Ну, это я просто напоминаю для тех людей, кто чуть-чуть попозже подключился к нам в эфир. Я сейчас гляну вопросы. Вот у нас здесь есть вопрос на Ютубе. Ваш курс будет проходить только на русском языке? Сейчас да, но я англоязычная еще и польскоязычная. Если будут запросы на другой язык, английский либо польский, я с удовольствием Угу. и на других языках. Благодарю. Элиф, еще раз спасибо большое вам за то, что вы посетили наше сегодняшнее мероприятие, за то, что дали это блестящее интервью. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк нашему спикеру, потому что это можно сделать здесь, прямо под этим видео. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, также можете оставить здесь на YouTube под этим видео. Ну и, конечно же, следите за нашими новостями на Телеграм-канале. Ну и я еще раз благодарю, Элиф, вас за ваше время. Эдуард, я вас тоже очень благодарю. Мне очень приятно было с вами познакомиться и поговорить сегодня, как дома за, чаш... за, чаш... за, чаш... за чашкой чая, извините. И благодарю каждого из вас, каждого из вас, кто присоединился сегодня, слушал и знакомился с... со мной. И буду очень рада быть полезной каждому. Благодарю. Благодарю. Друзья, ну а я с вами не прощаюсь, всего лишь говорю до свидания. Завтра в это же время на площадке Изи Бизи нас ожидает следующий спикер. Всего вам самого доброго, до свидания.